Привет парни! Приглашаю вас сегодня вместе со мной прогуляться по моему охотничьему будику Погодка сегодня хорошая, минус 3 градуса Похожу, поснимаю Посмотрите вместе со мной на красоту нашей вятской природы, нашего вятского леса Подышим свежим воздухом Попьем чайку у лесного костерка В общем, такие планы на сегодняшний день, мужики Давайте Приглашаю вас сегодня на охоту Пойдемте Так, ребят, в моем капкане добыча По-моему, морка А нет, други мои, тут хорек. Попался лесной хорь. Вот так вот капкан сработал. Поймал зверя. Поймал зверя капкан. Капкан единичка. Попался хорь лесной. Такой вот зверек. Сейчас покажу. Такой вот красивый зверек, позарился он на сойку и кишки бобра, и заскочил в мой капкан. Шкура ничего не стоит, отдаю на выделку, может когда-нибудь что-нибудь сошьем, уже несколько хорей есть, они периодически попадают. Вот такой вот зверь. Хорошо, ребят, это у меня один из первых капканов. Уже приятно идти. Не переключайтесь, смотрите дальше. Я думаю будет еще что показать. Так, ребятушки, проверяю второй капкан. В первом значит был хорь, а во втором висит куничка. Смотрите, внимательно. Третья куница в этом сезоне. Двух снимал Олег на большом путике. Ой, она. ай яй яй яй, -яй. Вот куничка. Побили ее. Рябчик улетел. Сейчас совсем рядом. Птицы ее поклевали. Вот такая вот куничка. Попала в дождь. Прюхо и сойки проклевали бля. Неделю не проверял капканы Ай как жалко бля. Вот она наша русская красавица Попалась в дождь Сдать конечно такую не сдашь Отдам на выделку В общем вот так ребят Всего неделю не проверял Фу, досадно, конечно, немного Небольшая куница Маленькая Но тем не менее Вот такой зверек Такие вот дела, мужики Ничего Отдадим на выделку Это у меня уже будет, наверное 20 или 21 -е. Не помню уже даже, сколько у меня и куница накоплено Жене на шубу копим в общем, такие вот дела. Ладно, смотрите, второй капкан это всего у меня. Может еще что будет интересного, не переключайтесь. Так, мужики, тут у меня на путике. Хитрая кунечка завелась. Проходными капканами пользуюсь редко. А вот пришлось поставить, потому что она приманку объедала, капканы скидывала. Даже несмотря на то, что я привязываю капканы, Куница их скидывала, а пришлось вот на, на скорую руку ящик смастерить и воткнуть проходной капкан. Но куницы пока нет, неделя вот прошла, неделю не проверял капканы, куницы пока нет. Такие вот дела, хотел кулемку, но времени совсем не было, нужно было ехать в город, и поэтому так вот быстренько смастерил ящичек. А ладно, следуем дальше, мужики. Я думаю, будет еще что показать вам. Вперед. Так, мужики. Вот так вот еще поставил капкан. Здесь тоже было все объедено зверем. В пластиковой бутылке. Тоже проходной. Ну, а вот курица или морка, не знаю, по следам не особо разберешь. Вот она прошла. Буквально под капканом. И туда не зашла. Хотя дырки в этой в кеге наделаны в пластиковой, Не знаю, почему она туда не лезет. Два раза она у меня эту приманку с ногозахвата снимала. И сейчас вот я поставил в проходной. Но куница туда лезти не хочет. Не знаю, с чем это связано. Опыт установки проходных капканов у меня не слишком большой. Поэтому, может, кто-нибудь порекомендует. Что-то я делаю не так. Но я думаю, что не лезет она туда в связи с тем, что запах от тухлого бобра распространяется очень плохо. Надо э, делать жидкие приманки. На норку очень хорошо из жидких приманок работает э, тухлая змея. Гадюка или уш. А на куницу я обычно. Настаиваю и поливаю вокруг капкана Тоже как бы показала себя Очень хорошо Такая приманка Но норка на змею прет просто обалденно Так что в следующий раз пойду Обязательно здесь все намажу Не знаю, может глицерина куплю Или так в водичке растворю Посмотрим В общем, кто если ж знает, почему Это происходит Может ставлю неправильно Пишите комментарии Буду рад Выслушать ваше мнение Ну вот, зверь прошел буквально под капканом Да, не полез А когда стоял на газохват, два раза объедал приманку Ладно, мужики, давайте Идем дальше Проверим, сейчас ребят капканчик на дубра Это наша река В зимнем своем убранстве Как красиво, не правда ли? тут у меня попалась выдра. Вот зверь какой-то выладил. наслеженно, Я думаю, что это тоже выдра. Да, да, да, последу выдра. А нет. Ну, если выдра то небольшая. Может, норка. Так, ребята, я там мой капкан? Четка я не вижу. Будем сейчас доставать, смотреть. Ага, он капкан болтается. Возможно, что-то и попалось. Сейчас я камеру поставлю на штатив. Отключусь. Пробуем, что в много было воды и капкан возможно просто длинным оттечением капкан пустой сейчас я залежу его насторожу и пойду дальше смотрите так ребят по моему путику прошли волки вот их следы вульф след крупный Шарятся серые разбойники, бляха-муха. Шарятся. Волки сейчас ходят вдоль реки. Это у меня уже замечено не первый год. Караулят на полуньях бобров. Там много раз я замечал. Прямо ложатся перед полыньей. И лежат караулят бобра. В прошлый год ходил выводок. Два волчонка и волчица. В этом году, говорят, ходит шесть волков. Ставию, видели. Разбойничают Ну ничего Даст бог, сведем счеты Да, ребят, два волка Вот след и вот Крупный след Очень крупный след Прошли два волка Не знаю, может даже Сегодня ночью или вчера вот они тут лежали. Может мышей ковыряли. В общем, не знаю, что они тут делали. Перешли они здесь реку. Походу. Да, но ну, вот здесь они реку перескочили. И ушли в том направлении. Это каждый год я наблюдаю. Что только вот морозить начинают. Появляются полыни. Ходит волк вдоль реки Это Наверняка одна и та же волчица Придерживаться своих охотничьих маршрутов Смотрите какая красота, ребят Фу, Природа Готова К зимнему сну Так вот красиво, мужики, у нас Вода поднималась Сейчас ушла по всей реке хрустит лед. Просаживается. Очень-очень красиво. Рябчик, ребят. Готов, рябчик. Рябчик готов. Стрелял близко. Буквально, наверное, метров с 20 он выпаркнул и сразу тут присел. Шанса у птицы не было. такая мужики птичка это рябчик очень вкусное мясо очень люблю я суп из рябчиков лесной супчик очень мне нравится маленькая правда штучки 2-3 и будем готовить суп из рябчика кто-то из подписчиков просил, чтобы я приготовил из этой птицы блюда третья дичина сегодня такие дела и это еще я думаю не последнее еще капканов проверять много так что смотрите ребят так мужики рассказываю историю Фу, встал значит вот эта плотина где в прошлый раз попал молодой бобренок вот она значит привязал я капкан палки поставил на прежнее место сейчас объектив прихожу плотина разрыта прям мощно разрыта капкана нет Отчаялся. Здорово. Очень здорово отчаялся, что нет капкана. Пошел по реке смотреть. Река уже, значит, вся замерзла. Вся замерзла река. И вижу посреди реки осиновый дрын лежит. Думаю, наверное, он там неспроста лежит. Сходил, вырубил елку. Бревно здоровое. А дрын этот встыл в лед. Вот этой елкой, этим бревном я разбивал. Разбивал лед. Сейчас поставлю камеру на штатив. Попался, в общем, небольшой бобр. Буду его доставать. Он в этой полыни, он там лежит. Очень было досадно терять капкан, терять зверя. Знал, что зверь попался, и он уже все равно там. Сейчас, ребят, установлю камеру. Капкан номер три. Много захват. Сейчас буду доставать хвабришку. Вот на эту палку. Предть наука. Капкан всегда забивайте колос и ставите в предзимний период. Они, мужики тот же самый бобр походу тот же самый вроде бы у него пальца нету бля точно блять смотрите мужики Ха -ха. В прошлый раз бобра блять упустил извиняюсь за мат в прошлый раз бобра упустил а в этот раз вот этот бобр без пальца ну, да чё ж тупой зверь. Неужели нельзя было подумать о том, что я снова здесь могу поставить капкан. Зверь очень глупый, походу. Блин. Обосрался он на халяву, блядь. Маленький боб бобришка, наверное. Может быть, даже первогодка. Или, или года два ему. Не особо я в этом разбираюсь. Как говорил один из великих сибирских охотников... Не помню его имя, к сожалению, тоже прочитал я в журнале Охота. Он говорил своему внуку, не бойся упускать зверя, он придет снова. Вот так вот оно и есть. Мудрость его сработала. Вот такой бобр. Это у меня нынче первый бобр. Вот так вот, ребят. Сейчас я его в снегу обваляю. Капкан, наверное... А капкан на Росново установлю, что там. Пусть стоит. Такие дела. Хорошо, что я увидел эту палку посредине реки. Так бы я оставил. Вот так вот, ребята. Очень рад. Первому бобру. Можете поздравить. Смотрите, ребятка как красиво здесь у нас. Какая красотища. Крутой высокий берег реки, тот берег подтоплен бобриной плотиной Такие вот у нас места, Лесничок тут растет, ельник на берегу Люблю я это место Там Еще бугорок тоже красиво очень Такая наша вятская природа Своем Зимнем Убранстве Я бы так это сказал Такая вот нас красота Смотрите как здорово Обалденно Не правда ли Ну что ребят Заканчиваю проверку своего путика Прохожу значит последний капкан Крайний Рюкзак приятно давить на плечи. Три зверя у меня сегодня. Первым был хорь, вторая куница и третий бобр. Куничку жалко. Немножко сойки побили. Брюха ей проклевали. Такую шкуру уже не примут. Она небольшая куница. Пустим шкуру на шубу жене у меня уже есть кое-какие заготовки для шубы порядка на 20 даже уже не помню да порядка 20 куниц на есть бобрик попался небольшой погода сегодня отличная завтра тоже собираемся идти на охоту с другом возможно пойдем проверять путик тот который большой Снимать, показывать очень рад и очень благодарен вам мои подписчики за то что смотрите меня пишите комментарии ставите мне лайки мне это очень очень приятно радует то что зарубежных у меня подписчиков много очень приятно пообщаться с людьми из других государств Кроме как в России я не был нигде Поэтому очень интересно Что еще добавить? Все по ходу Наверное больше не оттает у нас Зима начинается Начинается зима Пригладил я бобрика вот так вот На рюкзак Привязываю его Рюкзак не засовываю На обед времени не было. Надо идти раздевать зверей дома. На это уйдет немало времени. В общем, такие вот. Такая вот была сегодня у меня охота. Проверка путика. Ну что добавить? Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Мне еще раз напоминаю, что очень приятно, что вы меня смотрите. В общем, давайте. С вами был Серега Охотник и канал Вятка Хантер. До новых встреч!